Ну что, давай, значит, попробуем с самого простого сейчас. Просто залить это на бесплатный хостинг GitHub. Вот. У тебя это в ч ⁇ В архиве? Да. Правильно, все дело. В Так, в архиве. Давай это попробуем, попробуем. Так, у тебя аккаунт на гитхабе есть, правильно? Да. Давай тогда. А демонстрацию экрана можешь сделать? Открыть? Ну, Я думаю, будет, наверное, проще прям тебя это сделать, раз у тебя фалики. Да, <с> да. Так, вот, чтобы нам это все дело быстро сделать, давай откроем, собственно, сам гитхаб. Просто какой-нибудь окон. Надо проверить сначала, залогин ли ты там. Закрой этот скайп через крестик. Да. Чтобы не мешался. с даты Вот, смотри, тут есть плюсик. Первое, что нам нужно сделать, сделать организацию. Под каждый, грубо говоря, под, под каждое название проекта лучше делать организацию под каждое название mm -hmm. сайта. Может, сначала нужно залогиниться в гитхабе, нет? Ты уже залогинен. А, да? Справа mm -hmm. у тебя, видишь, вот это вот. И, иконочка это ты. Mm -hmm. Вот. И тут начинается самое интересное. Первое, с чего нам нужно начать, это с того, как, собственно, будет у тебя потом домен называться. Как общать проект? Домен примерно будет. Так, что мы записываем видео? записываем? Да, да, да, я записываю. А, записываю, чтобы надо да, понял. А, называется e-mail. Marketing. Ну, допустим, вот так. Так. E-mail маркетинг, ну такой уже есть. Вот, допустим, вот так. Так. Вот ну, смотри, идея какая. Давай вот сделаем, то сделаем такой же тогда... То есть сейчас сделаем организацию с этим названием, потом сделаем внутри этой организации репозиторий, который будет называться Вот. Потом, когда ты уже копишь домен или выберешь любой домен, который захочешь прикрыть, ну, прикрутить к этому, да, прикрепить. Вот, ты сможешь это сделать, совершенно неважно какой. А если, допустим, email маркетинг будет занят, если я ну, возьму другой домик, ничего страшного? Ты всегда можешь его поменять. Ага, угу, понял. Вот. То есть, и поменять могу. Что? Название организации, да? Вот ну, смотри, название организации останется. Ага. А, на GitHub самом. А название домена, который GitHub тебе выделит он тоже останется, то есть будет emailmarketing.github.io. Вот. А тот домен, который ты купишь, его можно, он может быть любым, каким а, хочешь. Понял отлично. Так дальше что делаем? Так, ну давай скопируем вот этот название, нам оно еще раз понадобится сейчас к репозиторий будем делать целиком, да. Вот, прокрути вниз, там нажми кнопочку «Создать». А, единственное, что он тебе этого не даст сделать, пока e-mail ты не видишь. Надо видеть еще раз там какой-нибудь e свой. Обычно это нужно для того, чтобы счета не прислали за приватный репозитории, Но так как мы используем все публично, вот, то у нас все бесплатно. Так, значит, вот ты тут есть, можно еще людей добавлять, но это если нужно кому-то еще доступ на запись предоставить, пока нам это не, не горит. Так, вот, и теперь новый репозиторий здесь же. Вот, только теперь смотри, чтобы был репозиторий именно сайта, его название должно быть вот ровно... Ну, вставь вот это название, emailmarketing.github.io То есть, должно заканчиваться вот это вот, точка github.io mm -hmm. oh. да Тогда он будет распознавать это как репозиторий сайта Вот, дальше что нам нужно сделать Публик, да, mm -hmm. все правильно стоит Паблик mm? стоит, вот, галочка Да, паблик стоит, я думаю, чтобы нам Репозиторий потом можно было склонировать, нам нужно, чтобы там был хотя бы один файлик. И вот я думаю, это ли, либо Redmi поставить, либо лицензию какую прописать. Не, Git ignore нам тут не потребуется пока что. Ну давай редми Ну пусть Redmi, ладно. Вот, нажимай. Что значит Redmi? Ну, он создаст файл, файл redmi.md Сейчас ты его увидишь, вот он отображается снизу mm -hmm. То есть он в списке файлов есть и собственно само содержимое файлов оно вот так сейчас выглядит Там просто заголовок с названием этого репозитория Так, mm -hmm. вот Значит все, у нас репозиторий есть, в нем файл есть Значит можно пользоваться Вот там где HTTPS написано с теста стой, стой, стой, стой. Пока еще раз. Да, секундочку. Я тут нужен zip-архив, да? Пока не горит. Главное, что у тебя есть. А ты там, где Download Zip, слева от него такой текстовое поле с адресом. Вот скопирую. Давай. Теперь надо открыть Cloud 9. Управлять репозиторием проще будет с него. Вот это c9.io. c9.io. Он уже был... А здесь, скорее всего, ты тоже уже залогинен. Да. No. Хотя нет, нет, не залогинен, да, нажимаем GitHub. Так, ну здесь то же самое. Давай создадим workspace. Вот так как у нас скопирована ссылка. Давай мы ее сразу ставим. Видишь, клон from там текстовый поле снизу ниже. Clone from git. Еще ниже. Да, вот, вот сюда. сюда. Вот сюда ее. А здесь а? просто email маркетинг оставить. Ну или вырежи кусочек отсюда. Да, вот так вот. Mm -hmm. Все, можно крутить вниз и нажимать кнопку Create. Тут все так остается, да? да? Вот сейчас он сам все создаст, зарегистрировать, чтобы вот этот вот Workspace был привязан к этому репозиторию. Оттуда сейчас все скачается, что там есть. Там пока только один файлик. Вот. Mm -hmm все он нас все, все склонировал, теперь наша задача сюда файлы добавить вот и тут начнется да? не надо ну, хочешь удалить кстати в принципе без, без разницы если он нам не нужен будет да. а, так теперь файл нажми здесь upload local files и здесь можно выбрать либо папку, либо прям ну выбери папку, хотя наверное лучше файл, в общем не знаю сейчас, в общем нужно этот архив найти и его содержимое, не сам архив а его содержимое сюда загрузить. Можно конечно был архив загрузить, потом его распаковать командой линукса, но лучше в эти дни не лезть, я думаю. Mm -hmm. а, знаешь что сделаем? Отмен нажми пока. И вы именно вы, выбери, выбрать в... Или дальше? Давай проще сделаем. Давай зайдем в саму папку. Не, не через выбор файлов. Тут же драг работает. Зайди в папку у нее. Вот, теперь выдели все. И прям туда. Кидая вот на эту область. Да. Он там грузит, грузит. Вот сейчас, когда он загрузит, дальше есть вариант, есть два варианта. Либо я тебе скажу, какие команды набирать, ты их наберешь, и все отправится на GitHub, либо ты можешь мне дать доступ к этому репозиторию, и это я это за тебя сделаю. У останется только ввести логин и пароль. Что будет? дам, но ты все-таки скажи, мне что я сделал это на видео. Но на видео будет, вот. Ну, ты хочешь попробовать сам, в принципе, там ни, ни, ничего сложного. Yeah. Yeah. да вот на чуть теперь надо китка этому гид через гид сделать <coughs> в Linux есть такая команда гид вот есть заметишь прям первой строчки консоли внизу она такая синенькая да, вот эта, я уже была выполнена команда гид Вот. нужно давай сейчас выполнить команду git статус Эта штука отобразит... Туз. Вот так, да, да? Да. Enter. Вот, она показывает, что вообще происходит. Вот. Там, где у тебя deleted чтобы долго команду не писать, нажми на Redmi файл, на прям на название. А нет, вот там, где красненький он в консоли. Выше, выше. Вот mm -hmm. Да. Нажми прям мышкой, держим, подчеркивает, а, сделай git.rm. Это что означает? Вот он сейчас сам тебе ставит команду, что ты этот файл удалил. То есть, пом... То есть одно дело своей локальные э, копии сделать изменения, другое его подтвердить, что ты действительно э, ты хочешь, чтобы такое же изменение было в репозитории сделано. Mm -hmm. Вот, теперь все остальные файлики, они были добавлены. Вот, для, в, git, в GitHub ну, в git есть такая короткая команда, чтобы сразу добавить все. Вот там уже написано git add, э, но если написать git add пробел точка, то он добавит вообще все файлы. Git. Вот так, да? Точка. Про, пробел точка. Пробел точка. На Enter. Вот, теперь гид статус, если ты нажмешь, наберешь. Кстати, можно этой стрелочкой вверх повторять команды. А не пропечатывать. Ну, написал ты не совсем правильно. не не не не вот так делать не надо сейчас. Давай напишем затус. Статус. Да. Вот, видишь, он теперь все зелененьким пометил. Ага. Это значит, что все как бы изменения помечены. Теперь их нужно, э, скажем так, упаковать в комит, так называемый, да, то есть э, пакет изменений, которые мы сделали. Вот. Делается это ком команда git commit. commit. Через 2 пишется. I mean. да. Вот, да. И сразу он потом попросит тебя это. Ну вот сейчас он тебе просит комментарий. Можно было через команду это сделать. Вот, но раз ты сейчас сделал так вот, то курсор верни в первую строчку. Стрелочка вверх, да. Вот, и давай напишем. Ну, что-нибудь просто там так, первая версия сайта можно было по-русски yeah. oh. ну важно уже ладно вот теперь э это вот такой консольный редактор Значит, чтобы он сохранился нужно нажать ctrl-o потом enter и ctrl X, чтобы его закрыть. Так, вот. И теперь нам нужно все те пакеты изменений, которые у нас м, укомплектованы, да, они пока локально э, зафиксированы. Их нужно отправить на сервер. Чтобы отправить на сервер, нужно э, написать git Ой, git push. Git pull это в обратную сторону загрузить. Okay. Нет, гид пуш. А, гид. гид пуш. Да. вот, теперь нужен твой логин и пароль. Вот. Он его здесь, они здесь не печатают, я его точно не увижу, так что можешь смело печатать. То есть сначала да, юзер... я... вот как бы не помню. Сначала язык, это язык, но язык, но язык, open да через пробелы или как enter нажимаешь сейчас еще одно да и теперь да. теперь пароль Я ничего не написал ну так и должно быть но чтобы никто не видел так что он делает он вроде бы все отправляет я пароль выдал, да? Ну, если ты набрал пароль и Enter, то, в общем-то, наверное. Сейчас посмотрим. Если он все закончит и никаких ошибок не выдаст, значит все правильно. Хотя вроде бы уже отправляет, значит вроде бы тоже не Да, все, все, все получилось. Вот, теперь, собственно, мы можем вот этот вот сайт, выдели его, вот у тебя открыт в этом. Да, скопировать и прямо в отдельной вкладке. Давай мы его Отлично. <уторую> <тук> hm <desses> так, ну, в общем, он, да, живой, работает и хвостится в группу. Если я захочу э, изменить файл, ну экзешный, вот допустим там поменять там, текст, изменил. Ну, тут, тут тот же механизм. Ты в принципе теперь можешь на GitHub зайти напрямую там каждый файл править, обнови страницу. Вот, здесь ты можешь сейчас любой файл открыть. Единственное, что, кстати, вот эти php файлики здесь работать не будут. Здесь такой хостинг, он несколько ограничен. Вот. И вместо этих php файликов мы можем форму перенастроить на Bittrex. Вот, потому что у Bittrex Я, наверное, не знаю, что это за форма если сейчас -то. Но send message я понимаю, это отправка. Ну вот на вместо почту. send message мы скорее всего будем использовать Bitrix. Вот. это делается, я покажу как. А Нельзя это сделать, чтобы на, на почту отправлял не в Bitrix а в почту? Э -э нет, такое сделать не получится, потому что здесь PHP запускать нельзя именно в бесплатном хостинге github а, вот. да. вот, да, за, за php короче надо платить да. вот. но, но не здесь это уже, это уже нужно будет в отдельном месте Вот, но здесь <coughs>, работают все странички да. вот и э, используя javascript ну или по сути просто формочки HTML, можно использовать php который уже есть в битриксе вот. и соответственно в битриксе просто это будет скапливаться в виде лидов а потом дальше там либо автоматически можно сделать чтобы битрикс сам письма высылал сделать вот. либо вручную их отправлять. Ну, есть, там... да, да. нет ну в принципе я думаю что если битрикс не выпадать это не так уж плохо нормально ну вот они как бы сразу в CRM будут попадать мне кажется это даже лучше да, давай что, создаем биптикс, да, кабинет? Дожди секундочку, не, не ага. спеши. Давай посмотрим в папке CSS, что у нас есть. Если тут чего-нибудь, чего, чего не, не поддерживается, просто думаю. Так, здесь все нормально. Давай дальше смотреть. Фонд. Папка фонд. Тут только шрифты. Дальше. Картинки. Ага, это, это JavaScript был, ну ладно. Еще скриптов сюда перемешать с картинками понапихали, ну ладно. Тоже в принципе, все это нормально. А, получается, править ты, если что-то будешь, то... А что такое, вот, SRC папка? Ага. И еще раз... Ну, давай попробуем сделать э, вот тот сайт, который ты открыл э, в вкладке. Там сделать слэш и src. Другой слэш, да, вот этот. Итак. SR -SR -SR src. Тут пары сайт, ну, пары моих шаблонов. Это можно удалить все. Ну это вот я из него делал. как бы. Ага. Ну смотри, как бы на твое смотри, не можешь удалять, можешь оставить. Да, давай это можно удалить, но это не будет. Вот.. Кстати, интересно, можно ли через сам GitHub это удалить? Наверное.. Нельзя. Ну-ка, открой папку и сердце. Что тут можно сделать? Settings, ну-ка. Не, это только целая репозитория удалить. Понятно. Короче, здесь может только эти отдельные файлики редактировать через сам этот интерфейс GitHub. Ну вот, например, прокрути вниз. Вот этот индекс HTML Получается, тут действительно только одна страница да? Нет, таймер Вот индекс HTML Прокрути вниз Там есть где-нибудь Чего-нибудь похожего на текст Ну да, короче, вот прям э, Если мы хотим HTML Страничку подредактировать Это здесь возможно Прокрути вверх где кнопка вот она такая карандашик то есть редактировать файл можно прям тут вот. mm -hmm. а, если нужно ну соответственно это только если у тебя доступ есть к репозиторию вот а, если нужно удалить что-то да например папку сердца давай мы это сделаем через cloud 9 через Нормально. <смех> как раз. Так, что у нас получается в да? Ну да, например, да, да давай удалим папку. Чуть -чуть, наверное, вот, теперь да. get статус нажми. И... Ой, в консоль. Mm, да, многовато будет. А, давай попробуем вот что. Гид РМ. А, пробел РМ. Вот. Потом пробел СРЦ. Слэш звездочка. Давай okay. Да. Кажись, это оно. То есть он их все пометил на удаление. И еще раз у гид статус давай проверим, стали ли они все зеленые. Я рекомендую все-таки стрелочками вверх пользоваться. Нажми сейчас стрелку вверх. Еще разок. Еще раз. Вот. Теперь можно. Mm -hmm. Ну, то есть все команды, которые ты вводил, они сохраняются. Их можно повторно mm -hmm. выполнить. Вот, теперь, собственно, давай докрути до комита и сделай пробел, черточка M, дефис который. Да, черточка M, пробел, ка б, две кавычки сделай. Пробел? Да, и кав кавычки два раза. Двойные. Да, и внутри кавычки напиши теперь версию 2. Прошу, вот этот редактор текстовый не открывался. Сразу можно написать сообщение ну, да. Там, да? да, Вот, теперь Enter. Ага. Mm -hmm. Вот. И что у нас? Комит сделали, значит, Git push. Тоже можешь его стрелочками прокрутить вверх. Найти. Да. Mm -hmm. 100%. Ну 100%. все. Два из двух пишет. Нормально? Ну да, то есть э, то, что вот он написал, мастер, черточка, мастер, да. Вот это вот и есть совершение. А, то есть ты можешь, в принципе, проверить, у себя сейчас уже больше не должен. Не должна открываться та ссылка с СС. Контроль, да, все. Теперь он говорит, что нет такой страницы. Вот. Ну что, я предлагаю сейчас видео пока закончить. Одно первое. Это будет на тему того, как, собственно, хостингом Герхава пользоваться. Mm -hmm. Вот. И дальше на выбор либо домен подключить, либо к Питриксу. Ну, давай к битриксу сначала.